Ну, прежде всего, это связано с тем, что ничего подобного в Рунете не было. То есть, было довольно много разных статей, связанных с деятельностью каких-то экстрасенсов, с деятельностью каких-то там гадалок, все это рассматривалось на разных сайтах. Я, прежде всего, решил собрать это на одном сайте, потому что, когда я сам постепенно становился скептиком, после того, как я верил в эзотерические вещи, в религию, я собрал очень много материала. Причем настолько много, что в какой-то момент я понял, что я действительно уже начинаю в этом разбираться. Когда звучит какое-то имя по телевидению или в интернете, связанное вот с эзотерикой, я уже знаю, кто это. Я знаю примерно, как они работают. И я понял, что эти знания можно как-то использовать. Вот. Поэтому прежде всего это тот момент, что этого не было. Ну а второй момент, конечно, связан с тем, что меня самого глубоко поразил мой переход в к скептицизму, критическому мышлению то, как это повлияло на мою жизнь и я понял, что это нечто, что стоит распространять это действительно вот то добро, которое которое имеет какие-то конкретные результаты в реальной жизни совершенно ненадуманные и когда я вижу, как люди скажем так, портят себе жизнь совершенно необоснованными верованиями я вижу, что это что-то, что можно было бы исправить как минимум образованием, как минимум, информированием людей о том, что такое критическое мышление и как стоит его применять даже в каждодневной жизни.